Идет солдат в военной части, телефон разрывается, думает, дай-ка возьму, Берет трубку. А в трубке, Алло, здравствуйте, подскажите, сколько у вас в части служебных волх? Он, Две, одна в ремонте, на другой ездит. Мудак Пилипов. Слушайте, а кто такой Пилипов? Да, это наш полковник. И что, такой мудак? Да... Таких мудаков, как он, поискать надо. А вы знаете, с кем сейчас по телефону разговариваете? Нет. С вами разговаривает полковник Пилипов. А вы знаете, с кем разговаривать? Нет. До свидания, старый мудак Пилипов. Пожелание главное. В этот Новый год все, о чем мечтаете, пусть произойдет. Все, о чем, что хочется, сбудется скорее. И пускай год сложится из счастливых дней. С Новым годом, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Хочу вам пожелать счастья, любви всего вам самого хорошего. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.